Да, Сразу хотим предупредить, что у нас ведется запись нашей консультации, но это исключительно для того, чтобы потом вы могли обратиться. Мы запись делаем доступно для всех желающих заявителей. Это будет размещено в нашем телеграм-канале и на... Ресурсах фонда Батанина просто чтобы потом и вы могли отнестись, если кто-то сегодня к нам не успел не смог присоединиться, чтобы тоже всегда был какой-то материал, такой референсный под рукой. Со мной на связи моя команда в лице Ульяна Малева и. Ману, и э, мы тоже являемся, они тоже являются представителями правильного конкурса. Мы потом в конце еще раз дадим наш э, телефон контактный, так что просто, чтобы вы примерно представляли, с кем вы можете переписываться или общаться. И также наши коллеги из фонда Потанина тоже должны быть с нами на связи. Пока, к сожалению, не вижу, но я думаю, что потом э, коллеги тоже обозначатся. Итак, э, мы сегодня собрались о том, чтобы, для того, чтобы поговорить о грантовом конкурсе для преподавателей магистратуры. И я не знаю, кто-то из вас участвовал уже в прошлом году, и насколько вы знакомы уже хорошо с фондом, да, может быть, кто-то подает уже не первый раз Планируют победить не первый раз, это замечательно, поэтому какая-то информация может быть для вас, но ну, уже достаточно известной, да, и те, кто к нам пришел первый раз, то тоже... Пожалуйста, там не стесняйтесь задавать ваши э, вопросы. И я предлагаю сейчас построить таким образом, что я э, э, запущу сейчас э, презентацию. Мы немножко поговорим о таких как бы формальных вещах. И потом, если будут какие-то у вас еще останутся вопросы или уточнения, то, пожалуйста, можно будет или голосом, или в чате обязательно э, как бы задать вопрос. И, Ульяна Ману, если можно, еще, пожалуйста, в чат принципы и правила, Конкурса тоже продублировать, чтобы а, было у всех под рукой. Да, ну вот если мы сейчас будем говорить о презентации. Итак, у нас, наверное, то, что нужно сейчас а, запомнить, и к чему всем нужно привыкнуть, то, что срок подачи заявок истекает 22 декабря этого года. Да, то есть традиционно, обычно это был, скажем, январь, это был год последующий за объявлением конкурса, но здесь я должна сказать, что, в общем-то, наша практика показывает, что зимние каникулы эти, они не всегда идут на пользу в плане сбора каких-то поддерживающих документов там и так далее, поэтому вот 22 декабря мы ждем ваших заявок, точно так же остается срок, завершение это 2359 по московскому времени и к этому времени обязательно нужно уже чтобы соответственно заявка была подтверждена простой электронной подписью это тот и самый который вы вводите для того чтобы ну, точно так же, как вы регистрируетесь на портале. Участниками конкурса являются преподаватели очной магистратуры 75 вузов участников стипендиальной программы. Максимальный размер гранта остается 500 тысяч рублей. И... Подведение итогов у нас ожидается к 7 февраля 2023 года. Соответственно, победителей ожидается точно так же 150 человек, и 5 человек это резервный список. И нужно сказать, что в этом году из резервного списка в основной список перешли ну, практически все. Мне кажется, 4 человека точно у нас стали из резервистов победителями. Но график для победителей конкурса – это может быть пока немножко такое вот отдаленное событие, но, тем не менее, тоже уже можно по, как бы себе где-то в календаре наметить, что 18 февраля, не позднее 17, 18 февраля мы, соответственно, планируем собирать победителей конкурса для того, чтобы пройтись по всем грантовым процедурам. Естественно, по отчетности она есть, и вот это такой стандартный достаточно вопрос. Но, в общем-то, отчетность этого дневника проекта не реже одного раза в три месяца. И, соответственно, это онлайн и офлайн мониторинг с сотрудниками фонда. И после завершения уже гранта, грант выплачивается двумя траншами. после завершения гранта, соответственно, предоставляется содержательный отчет и ключевые материалы, которые были получены, и финансовый отчет. Но про финансы мы поговорим немножко позже. Соответственно кто может участвовать в конкурсе. Гражданство не имеет значения. Да, смогут участвовать как российские, так и иностранные граждане. И это обязательно должны быть вот отношение к очной форме магистратуры, в том вузе, от которого вы участвуете, оно обязательно должно быть зафиксировано документально. Да, то есть это могут быть не знаю какие-то лекции это может быть научное руководство это может быть академическое руководство но тем не менее вот эта филиация с сочной магистратурой обязательно подтверждается при этом в университете не обязательно работать по основному месту работы это может быть как и совместительство и договор КПХ здесь в общем-то нет таких ограничений и тоже такой важный момент, что в конкурсе могут участвовать как индивидуальные заявители, так и проектные команды. То есть в заявке в само есть такой раздел, как команда да, и как партнеры, но, соответственно, если это, допустим, онлайн-курс, вы его Зарабатывайте самостоятельно совершенно, то наличие каких-то партнеров, наличие членов команды ну, не ожидается. Это приветствуется, но это не является каким-то там э, таким ограничением. Вот. И, соответственно, кто не может участвовать в конкурсе, это э, государственные должностные лица и полностью перечень этих государственных должностных лиц. Есть на сайте фонда Потанина, но в основном, в общем-то, для беспокойства нет, потому что это уровень министров, судей, депутатов и так далее и тому подобное. Что может быть применительно к Кому-то из потенциальных участников это действующие грантополучатели, действующие благополучатели конкурса за исключением любого конкурса на повышение профессиональной мобильности. То есть если кто-то был победителем академического десанта, например, еще не закрыт договор с фондом, то в грантовом конкурсе участвовать можно. Точно так же это работает и наоборот. Если вы участвуете в грантовом конкурсе, вы можете и потом принять участие в конкурсе на повышение профессиональной мобильности. Естественно, эксперты и члены экспертного совета фонда не могут участвовать и руководители проектов не закрытых договоров тоже не могут. Если у кого-то заявки были отклонены по причине плагиата, то тоже, к сожалению, в общем-то на два года мы с этими людьми прощаемся. Подать заявку можно зарегистрировавшись через портал. Да, заявка.фонпотани.ру.ру для регистрации требуется и адрес электронной почты и номер телефона. Большая просьба. Номер телефона, ну, как бы, постараться э, сохранить на да, достаточно протяженное время, потому что это один из факторов идентификации, и э, это, в общем-то, вся верификация любых действий на портале э, она. Идет уже через, соответственно, введение вот этого СМС-кода, который приходит на номер. Поэтому это, ну, на самом деле очень и очень важно. А, как я говорила, да, срок подачи документов, он заканчивается 22 декабря 20. Второго года, извините, что-то мы тут размахнулись уже на год вперед, мы немножко это поправим. И как бы вот процедура за... считается завершена. Если вы заполнили заявку, приложили все документы и, соответственно, нажали вот эту волшебную кнопку. Если, я думаю, что уже многие из вас заходили на портал и примерно представляют себе, как выглядит личный кабинет, выглядит он. Примерно вот таким образом, да, то есть начинается с формальных критериев соответствия. Здесь есть такие кнопочки, на которые, на часть из которых ожидается ответ да, и на часть из которых ожидается ответ нет. Это для того, чтобы пройти дальше по заявке. Соответственно, победителями конкурса мы считаем специалистов в своей предметной области, которые, в общем-то, не просто хорошие преподаватели, но и также являются людьми ответственными и готовыми, в общем-то, на себя брать ответственность за тот результат, который они обещают. И возможности, которые дает участие в конкурсе, это в первую очередь это создание каких-то инновационных образовательных продуктов. Под образовательным продуктом мы когда будем говорить о номинациях, мы поговорим немножко подробнее, но под образовательным продуктом в принципе подразумевается или, допустим, какой-то разработанный курс или какая-то новая технология, это может быть онлайн-курс, это может быть новая магистрская программа. Соответственно, тоже о чем мы сегодня немножко дальше поговорим, помимо того, что вы самостоятельно что-то делаете там важное для вас, важное для университета, дорогое для вас. И... Соответственно, это еще хорошая такая возможность присоединиться к сообществу фонда и, в общем-то, поучаствовать в каких-то других программах фонда, например, в школе, куда обычно там доступ дается только участникам каких-то проектов. С этого года есть такое небольшое нововведение в критериях оценки. И если до этого оценивались у нас там, там заявитель и э, продукт, то с этого года еще точно так же и вводится оценка самой заявки, да, то есть когда общее впечатление, которое заявка произвела на экспертов, которые оценивают вас, это, соответственно, логичность, грамотность изложения, связность, но вот по, по всей заявке, которая представлена оценивается отдельно заявитель и собственно эти все критерии они прописаны также в принципах и правилах конкурса и это ровно то что будет зашито в личном кабинете эксперта, который смотрит вашу заявку. Соответственно, заявитель оценивается по личной компетентности, профессиональным достижениям, лидерским качествам, опыту управления командами, знанием трендов лучших практик в своей области, мотивация к повышению профессионализма, личностному развитию. Ну и большой такой достаточно блок, и, естественно, на это направлено достаточно такое большое количество вопросов в самой заявке, это сам образовательный продукт, сам проект, соответственно, это цели, соответствие целям, задачам конкурса, это актуальность для университета, это новизна предлагаемых решений, при этом, когда мы говорим о новизне, мы не говорим о каких-то там, может быть, глобальных вещах, да, что больше ни у кого в России такого курса нет или там такой программы нет, конечно же, ожидается не это, ожидается, насколько тот продукт, который вы разрабатываете может быть уникален для вашего университета, может быть для вашей территории, скажем так. Естественно, мы говорим о том, что любой продукт, который вы планируете разработать, независимо от того, это программа магистрская, это там какие-то курсы или еще что-то такое должен быть такой элемент адаптивности, скажем так, да. То есть то, что вы разрабатываете чисто теоретически, мы ожидаем. То есть последние два года показали, что в общем-то ничего такого, скажем, высеченного в камне нет и, и быть не может. Сегодня это офлайн, завтра это онлайн, сегодня это там магистерская программа, завтра это может трансформироваться там Через 2-3 года это может трансформироваться в ДПО там и так далее. То есть вот этот вот элемент адаптивности тоже желательно достаточно четко для себя представить и прописать. А насколько то, что вы разрабатываете, востребовано только вами, или это наоборот может быть применимо вашими коллегами повсеместно. Соответственно, естественно, еще один из критериев – профессионализм команды заявителя. Там, где это применимо, естественно, если вы, допустим, работаете один, и мы говорили о том, что это допускается, и команда совершенно не обязательно, то в этом случае, естественно, смотрят не на команду, смотрят только на заявителя риски тоже сегодня мы будем говорить обязательно это тоже такая тема как мы понимаем не всегда понятная может быть для кого-то так немножко э, пугающая поэтому постараемся снять все волнения э, устойчивость того продукта который вы э, планируете разрабатывать э, с одной стороны там есть в бюджете например такая статья как софинансирование и э, это тоже может быть как один из показателей, да, то есть если, допустим, ВУЗ готов хоть 5 копеек вложить в этот продукт, соответственно, он, наверное, заинтересован тому, чтобы этот продукт жил как можно дольше. А партнерский потенциал и эффективность mm – -hmm. это, ну, примерно, да, как мы говорим, если ли привлекатель ли вы каких-то партнеров, насколько это долгосрочные у вас такие состоявшиеся там отношения и так далее. Ну, и бюджет – это тоже… Скажем, очень такая важная часть заявки. Иногда бывает так, что великолепно проработано само содержание, но, к сожалению, вот когда мы доходим до бюджета, не для всех это такой, как бы понятный зверь, поэтому тоже сегодня с этим зверем будем знакомиться. Итак, у нас в конкурсе остается 4 номинации. Это Новая магистрская программа, новый учебный курс, новый учебный онлайн курс или несколько курсов и новые методы и технологии в обучении. При этом очень часто вопрос такой э, встает, а что относится к новой э, магистрской программе, в общем-то, в как бы... Скажем, в концепции данного конкурса может даже быть первый набор, но не будет первого выпуска. Да, то есть здесь такая немножко протяженная, скажем так, трактовка. То есть это может быть та программа, которая вообще просто на старте. Вот такие желтые штучки рисуются. Это... На презентации, ну ладно, это будем считать, что украшательство. Да, то есть, соответственно, эта новая магистрская программа, она может быть совершенно, скажем, еще на, на стадии какого-то обсуждения там, и на старте идеи, и это может быть уже программа, где вы набрали первых слушателей, но при этом начинка, она еще адаптируема. Дальше мы говорим о том, что... Новый курс, новые учебные курсы. Это уже в рамках действующей магистрской программы. Мы говорим о том, что очень важно, чтобы это… Я не очень понимаю, что у меня происходит с экраном, и откуда вот эти сейчас чудесные полоски. Ульяна, вы не могли бы посмотреть? Оксана, сейчас я отключу. Это, к сожалению, кто-то из участников у нас неаккуратно себя ведет. А, ну, Это прямо как, я не знаю, или слезы, или наоборот какие-то такие радостные и поздравительные лучи солнца, но в любом случае, да, чтобы оно все было аккуратно, пожалуйста, вот, если можно, так, будем презентацию сохранять в перечальном виде. Да, извините, пожалуйста, отвлеклась немножко. И вот когда мы говорим о новой учебной магистрской программе, о новой магистрской программе или о новом учебном курсе, здесь вот этот вот элемент трансформирования в другие типы программ, в другие продукты, там, в, там онлайн, в офлайн, там или наоборот, в, я не знаю, опять-таки, как я говорила, в программы дополнительного профессионального образования, здесь очень важно предусмотреть. Это, собственно, тоже связано с тем, что Фонд Патанина проводил исследования по выживаемости тех продуктов, которые разрабатывались при поддержке фонда. Это, эти исследования находятся в открытом доступе, тоже вы можете с ними познакомиться и почитать. И, собственно, в общем-то, один из больших плюсов, наверное, что отметили исследователи, то что, ну, действительно, не, уже в наше время говорить о том, что вот, я не знаю, там пять лет прошло, магистрская программа, которая была запущена при поддержке фонда, она по-прежнему там жива и здорова, уже такого нет, все равно мы видим, что есть какие-то изменения и... Это совершенно живой такой организм. Но про онлайн-курсы, про новые методы и технологии в обучении, я думаю, более-менее должно быть понятно. Очень часто задается вопрос о том, что есть ли какие-то предпочтения внутри этих номинаций. Олег, если не затруднит, пожалуйста, отключите микрофоны. Спасибо. Вот мы сейчас видим статистику грантового конкурса прошлого года, и мы видим, что самой такой востребованной номинацией у нас э, получается. Так, одну секундочку, давайте сейчас попробуем перезапустить. Вдруг у нас вот, все. Красота наладилась. Да, самой востребованная номинацией среди победителей оказался новый учебный курс, новые учебные курсы. Наверное, определенная логика в этом есть, если подумать. Да, вторым, по, второй по востребованности шла программа новая номинация, новая магистрская программа. Затем это новый учебный онлайн курс и новые методы и технологии в образовании. Но опять-таки это не какое-то видение фонда, это вот таким со стороны организатора, со стороны фонда Потанина, никаких предпочтений, преференций в сторону одной или другой номинации нет. Это просто вот расклад прошлого года, да, чтобы вы могли себе представлять, кто вышел в победителя. Соответственно, мы говорим о том, что максимальный размер гранта – это 500 тысяч рублей. И здесь я тоже сразу хочу отметить то, что договор гранта заключается с физическим лицом. То есть очень важно, чтобы если мы говорим о командной работе, что руководитель проекта, личный кабинет регистрирует сразу на себя. То есть это тот человек, который уже несет при победе в конкурсе, несет полную ответственность за реализацию проекта. Соответственно, договор кранта заключается с физическим лицом и все финансовые все содержательные какие-то моменты фонд обсуждает исключительно с руководителем проекта. Да, почему это? То есть здесь университет, скажем, он не является распорядителем средств, которые вы получаете. И это важно тоже, потому что когда мы будем говорить о бюджете, очень часто возникает вопрос, а нужно ли какие-то средства перечислять университету. Да, то есть вот в рамках конкурса, это в рамках гранта это не предусмотрено. Соответственно, средства гранта можно использовать на создание образовательного продукта. И здесь также зашита та статья, которая мы не можем называть это заработной платой, потому что вы не являетесь сотрудниками фонда. И, соответственно, не может быть зарплатных отношений, но условно это компенсация ваших временных трудовых затрат и трудовых затрат ваших временных затрат членов вашей команды. Соответственно, поездки членов команды, они точно так же закладываются в первую графу создания образовательного продукта. Но если вдруг логикой вашего проекта там предусмотрено, что ваша команда еще куда-то там поедет. Точно так же, допустим, какие-то образовательные курсы там и так далее, это все закладывается в создание образовательного продукта. Далее есть приобретение компьютерной видео, аудио, фототехники, приобретение оборудования, но здесь уже имеется в виду необходимого для создания того образовательного продукта, который вы запланировали, то есть, скажем, купить я не знаю, 10 каких-то установок для оборудования, оснащения лаборатории в университете на средства гранта. Ну, во-первых, да, мало того, что не та сумма и не хватит, но и это не предусмотрено с логикой данного конкурса. Но приобрести, допустим, ну, сейчас очень утрированно, одну лабораторную установку для того, чтобы вы смогли это опробировать и протестировать, это вполне себе допускается. Естественно, если нужны какие-то конференции онлайн или офлайн, или для мероприятия, для продвижения того, что вы создаете, это тоже допустимо. Если вы хотите подключить, допустим, социальную рекламу, онлайн-продвижение, то, пожалуйста, это прекрасно. Если вам нужна какая-то литература, доступ к каким-то архивам платным, создание цифрового контента, замечательно. Если мы говорим о поездках заявителя, то в отличие от поездок членов команды, это выносится командировка в отдельную строку и любые другие какие-то расходы, которые связаны с, могут быть связаны с реализацией проекта. Точно так же есть еще одна очень важная статья, которую очень часто как-то люди ли стесняются или игнорируют, может быть, не видят. Она называется административно-хозяйственные расходы. И вот если по всем предыдущим статьям бюджета на каждую статью может приходиться не более 75% от общей суммы гранта, то на административно-хозяйственные расходы приходится не более 10% от общей суммы всех остальных статьи бюджета. Опять-таки у нас будет отдельная консультация по составлению бюджета через неделю, да, когда мы с вами уже можем более подробно поговорить о каких-то моментах. Но сейчас, допустим, вы планируете таким образом, что вы на создание продукта закладываете, не знаю, запрашиваете 300 тысяч рублей, например, да, и вы хотите приобрести компьютер за 80 тысяч рублей. То есть у вас сумма общая получается 380 тысяч, и у вас на административно-хозяйственные расходы вы в этой логике можете запросить еще 38 тысяч. Что здесь важно учитывать? Да? Если мы говорим о всех предыдущих статьях бюджета, то для них финансовая отчетность она обязательна. То есть вы, естественно, там, не знаю, закладываете какие-то, ну вот все. Расходы, которые можно подтвердить договорами, да, соответственно, вы это все подтверждаете, там, покупкой билетов, договорами, там, оформлением каких-то, там, не знаю, отношений интеллектуальной собственности и так далее и тому подобное. За создание образовательного продукта, за ну я в кавычках сейчас говорю за зарплатную часть, вы отчитываетесь содержательной отчетностью, и административно-хозяйственные расходы, они тоже, э, э, как бы отчитываетесь вы не чеками, вы отчитываетесь... Э, тоже вашим отчетом о реализации гранта. На что точно нельзя тратить средства гранта – это на платные публикации. То есть, если, допустим, вы планируете издать методическое пособие по результатам вашей э, деятельности в рамках гранта, да, это допускается. Вы планируете напечатать учебник, да, это допускается, вы закладываете в соответствующую строчку. Но… Платная публикация там, в журнале «Скопус» или еще где-то, это категорически нет. Но, естественно, изучение иностранных языков, естественно, там какие-то там, не знаю, кружки по интересам и так далее. Это для этого есть средства и конкурсы повышения профессиональной мобильности. Там, конечно, нет иностранных языков, но там есть очень много таких дополнительных опций, которые тоже вам могут быть полезны. И, конечно, осуществление текущей преподавательской деятельности не должно быть включено в гранты. То есть, допустим, вы являетесь сейчас, я не знаю, преподавателем у там, магистранта второго года обучения, но вот вы можете заложить в средства гранта, Условно, только ту сумму ваших трудозатрат, которая идет у вас сверх того, что вы делаете в университете, в общем-то, в рамках ваших договорных отношений с вузом. Если мы посмотрим на разделы заявки, соответственно, здесь вот все они из моего тестового личного кабинета, который я заводила. То есть это ни в коем случае не тиражирование чьих-то личных э, данных. Это такая моя попытка более наглядно вам э, продемонстрировать возможности портала. Соответственно, э, в, раздел, в заявке есть формальные критерии соответствия. Мы их видели в самом начале. Основные данные заявителя, работа заявителя в организации, и здесь важно обратить внимание на то, что есть такая строчка, как резюме, и это должно быть не более 3000 знаков. Знаки все считаются с пробелами, но тем не менее, это вот как раз-таки ваша профессиональная биография, ваш опыт преподавания и исследовательской деятельности. Здесь... Вы знаете, большая просьба. Мы говорим о том, что все части заявки содержательные, они проверяются на плагиат. Поэтому вот ваша биография с сайта университета – это достаточно такой тонкий момент, потому что, с одной стороны, биография – это ну Вроде бы как и ваша, но с формальной точки зрения, если, вы не ав, если это не автобиография, написала, допустим, пиар-служба вуза, то здесь уже, соответственно, вполне возможны какие-то вопросы со стороны антиплагиата, которым мы пользуемся, поэтому здесь вот большая просьба по возможности все-таки о себе рассказать своими словами. Ну и информация об организации, и информация о ректоре, главном бухгалтере, и дальше начинается уже информация о самом проекте. Собственно, что какие разделы содержит заявка? Я сейчас, может быть, немножко так обзорно поговорю, потом в вопросах-ответах мы с вами можем остановиться на каких-то моментах, которые, может быть, требуют пояснения. Первое – это… Это мотивационное письмо, максимальный объем 4000 знаков. Соответственно, здесь э, ожидается, что вы рассказываете о том, а что вообще, как вы пришли к идее создания предлагаемого продукта. Конечно, ответ, что там, не знаю, ректор сказал идею участвовать в конкурсе, он может существовать, но, наверное, это не единственный и такой вот не идеальный вариант решения проблемы здесь, может быть, вы можете рассказать о том, работаете вы с командой или не работаете, были ли у вас когда-то какие-то сложности, которые вы преодолевали в вашей профессиональной деятельности, да, то есть вы себя показали в такой проактивной позиции там, и так далее. Далее у нас следует краткая аннотация того продукта, который вы разрабатываете, и, собственно, вот эта часть проекта, мы тоже покажем, куда, например, в прошлом году мы это встроили, как мы теперь это используем. То есть, собственно, это то резюме вашего проекта, вашего продукта, которое, в принципе, потом может быть доступным публично для экспертного сообщества, для широкой аудитории. Ожидаемые результаты, включая способы измерения, это очень важно. Да? То есть, что вы ожидаете по итогам? Вашей там, не знаю, разработки новой магистрской программы, не знаю, допустим, повышение конкурентоспособности вашего университета, потому что вы один из шести вузов в городе, и это будет вашей отличительной чертой. Как вы будете это измерять? Вы там, там через год после совершения проекта, например, увидите количество притока? новых заявителей на магистрскую программу или там, допустим, не знаю, вы посчитаете, что это приведет к, там, те технологии обучения, которые вы собираетесь внедрить, это приведет к повышению там дополнительных каких-то компетенций у ваших выпускников, это сделает ваш, вашу программу более практикоориентированной, соответственно, за вашими выпускниками, там, да, за вашими студентами будет выстраиваться в очередь из работодателей. но ну, это, к примеру, опять-таки, очень-очень утрированно. Цели и задачи проекта здесь, наверное, в принципе, правила проектной деятельности, что обычно у проекта всегда одна цель, которая решается несколькими задачами, но не настаиваем здесь ваше видение. Вы можете, собственно, писать ровно так, как вы считаете нужным. Целевая аудитория вашего проекта. Собственно, это могут быть ваши студенты, это могут быть потенциальные абитуриенты, это могут быть работодатели, это может быть регион, если, допустим, не знаю, Какая-то востребованная именно в регионе специальности, вы видите сейчас, что нехватка таких специалистов там и так далее, и тому подобное. Актуальность, новизна, востребованность. Опять-таки мы говорим здесь о том, что прежде всего хорошо бы отнестись к тому, насколько это востребовано у вас в университете, и может быть объяснить почему. Потому что иногда у тех же экспертов, которые читают вашу заявку, они говорят, что вот, ну, разрабатывается какой-то продукт, который есть уже ну, в регионе, он присутствует. Да, и в чем потребность именно у самого университета сейчас это ввести и внедрить. Поэтому это ни в коем случае не в плане какой-то там критики да, или желания там вас там, подвергнуть сомнению того, то, что вы собираетесь делать. Но, собственно, пожалуйста, расскажите, почему это важно да, и для кого это важно. Кто, собственно, ваш конечный потребитель, кто будет пользоваться тем, что вы разрабатываете. Про интеграцию в учебный процесс, наверное, вы мне лучше всего расскажете сами, потому что я не являюсь преподавателем, но, собственно, это все образовательные стандарты, это ГОСА, ПОПы, там, я не знаю, все поколения, там, 3++ и так далее, и тому подобное. На основании чего вы... Там, планируете разработать вашу, ваш продукт, может быть, есть какие-то уже российские или зарубежные практики, которые вам симпатичны, вы хотели бы их адаптировать. Или наоборот, вы разрабатываете весь контент с нуля, и об этом тоже стоит рассказать. Соответственно, есть ли у вашей команды или у вас какой-то методический задел по этому проекту. Или, допустим, опять-таки, вы стартуете просто с нулевой какой-то позиции. Какие технологии уже имеются в университете? Может быть, требуется какое-то оборудование специальное. Может быть, я не знаю, есть уже какие-то, например, уникальные лабораторные мощности, которые будут применимы. да? Или там, я не знаю, вот ваш ВУЗ, он известен тем, что достаточно такая вот нишевая, есть уже позиция в той же антропологии, например, да, и так далее, и тому подобное. То есть здесь технологии, не могут быть прямо технологии технологичные, это могут быть социальные технологии, это могут быть образовательные технологии. Но про структуру продукта, опять-таки, преподавателям рассказывать, наверное, не очень будет корректно, вы должны это все хорошо знать. Про адаптивность – мы уже говорили, то есть это э, онлайн, офлайн, гибридная трансформируемость и так далее и тому подобное. Вот э, можно ли, как вы считаете, можно ли ваш продукт трансформировать в... Во что-то другое, опять, когда мы говорим о выживаемости, когда мы говорим о том, что система образования меняется очень динамично, да, абитуриенты и студенты сейчас очень такие люди капризные и переборчивые, и видите ли вы… Ну, то есть, опять-таки, здесь, наверное, это ваше профессиональное мнение, может быть, ваш продукт, он настолько фундаментален, что и не нужно его больше ни во что трансформировать, он просто как такая вот универсальная часть пазла будет подходить ко многим-многим направлениям, да? может быть, это, я не знаю, что-то из научной коммуникации, это и журналистика, и наука популяризация и так далее, и это будет востребовано абсолютно независимо от того, это техническое направление, гуманитарное и так далее и тому подобное. То есть здесь это опять-таки ваше поле для творчества, здесь нет никаких таких вот верхнеуровневых рамок страны фонда. Но, естественно, поскольку мы говорим о том, что срок реализации проекта 12 месяцев, то, соответственно, должен быть какой-то план работ, потому что уже вы будете в эти 12 месяцев делать. Здесь не нужно прямо, ну, как-то совсем вот детализировать да, до, до, до дней, там, до недель, но хотя бы примерно, чтобы там эксперты, которые читают вашу заявку, понимали, насколько тот план, который вы придумали, насколько он вообще релевантен и насколько можно вот теми мерами, которые вы предлагаете, насколько можно достичь результатов, о которых вы говорите. Ну и, соответственно, мы, конечно, сейчас говоря о современном образовании, мы понимаем, что, ну, в общем-то, уже у нас преподаватели, они и, и маркетологи, и разработчики, и, в общем-то, совершенно такие вот универсальные солдаты, поэтому... Эм... Продвижение образовательного продукта очень важно понимать в том плане, что ну, действительно хочется, чтобы то, что вы делаете, оно было востребовано, у, наверное, в первую очередь у студентов, у университета и в общем-то у той территории, где университет расположен. Поэтому, может быть, как вы узнаете о том, что... То есть как вы наберете, допустим, новых студентов, если мы говорим о новой магистрской программе? Или как, может быть, там вашим коллегам вы дадите знать о том, что были такой замечательный продукт? И вот здесь вот как раз-таки те статьи бюджета, о которых мы говорили, это организация проведения конференций, это социальная какая-то реклама в социальных сетях, да? это какие-то вот такие вещи, здесь это вполне такие пересекающиеся моменты и здесь я должна отметить да мы тоже помним о том что заявка она оценивается в комплексе и логичность и связность всех пунктов заявки она должна быть вот ну, прослеживаться от начала до конца то есть соответственно если мы допустим в бюджете мы говорим что мы просим на социальную рекламу там не знаю, 20 тысяч рублей, да, или там 50 тысяч рублей. Соответственно, у нас вот этот какой-то там, допустим, таргетинг там или еще что-то такое, это должно э, уже быть зашито в план продвижения образовательного продукта, да, то есть здесь у нас как-то должно все э, коррелировать между собой. Соответственно, есть еще, там идем дальше, да, по частям заявки, критерии успешности, то есть как вы для себя сейчас, на этапе подачи заявки определяете, что ваш продукт, он э, успешен, да, что вы успешно справились с грантом. Вы разработали там новую магистрскую программу, допустим, да, вы опубликовали методическое пособие, но вы там... Э, не знаю, запустили, может быть, какую-то там страничку именно по э, вашему курсу там в социальных сетях, да, или там может быть телеграм-канал какой-то. То есть вот эти вот критерии успешности лично для вас. Про риски мы сегодня поговорим и про дальнейшее развитие проекта тоже, как вы себе видите, есть ли какой-то потенциал для роста в дальнейшем или вот ну как бы вот все что э, есть то есть. И сейчас вот если мы так перейдем к рискам, Ничего, такой, есть такой пункт в заявке. Да? То есть если вы уже смотрели, то вы наверняка его видели. Ничего страшного в слове риски нет. Да? То есть это просто признак эффективного планирования, это признак такой проектной культуры. И любой проект, когда вы его начинаете там делать, ну в общем-то, такая, скажем, риск-менеджмент, это очень важная и востребованная вещь, особенно вот за последнее время мы понимаем, что без этого достаточно сложно обойтись. Соответственно, что такое риск проекта? Это какое-то неопределенное событие, которое может оказать влияние на характеристики проекта, на его конечный результат. Риску может быть подвержена абсолютно... Ну, практически в проекте все. У вас могут слетать сроки, у вас могут исчезать партнеры, которые вам кровью подписались о том, что они в этом проекте будут. У вас может измениться целевая аудитория, но в конце концов руководство Уза говорит, что, может быть, вот давайте там, да, прошло полгода там сначала реализации того, что вы там пишете какую-то там, допустим, новую технологию, это давайте-ка теперь вот эту технологию. Нет, это не будет для историков, а это будет для лингвистов. И вам срочно нужно будет все это переделывать и так далее. То есть это совершенно нормальная история, но вот какие-то вещи, наверное, можно попытаться предвидеть, скажем так. Что такое препятствие? Да? То есть у нас в табличке как раз есть такие как риск, препятствие, вероятность и варианты реагирования. Препятствие – это то последствие, к которому приводит риск. И у нас эксперты, когда проводили отдельный такой большой вебинар уже для победителей конкурса в прошлом году, они рекомендовали такую достаточно простую формулу, которую в общем-то, мы тоже позаимствовали. То есть вот это вот последствия, да, оно у вас как-то должно укладываться в формулу, если что-то, то, то что-то, и тогда у нас происходит что-то, да. То есть, например, если мы 31 декабря 2022 года у нас официально объявят выходным днем, то мне придется перенести итоговый экзамен там, или зачет, и тогда студенты у меня не закрывают э, сессию в 2022 году. То есть вот это вот препятствие, которое возникает. Ну и, соответственно, вероятность, ну это, в общем-то, достаточно понятно, да, это а какова вероятность того, что этот риск случится. И вероятность риска, она может быть, обычно ее делят на высокую, среднюю и низкую. То есть что-то там произойдет да, то что 31 декабря объявят выходным днем. На данный момент у нас вероятность этого риска, она средняя, да? То есть шли разговоры, пока что это еще ни во что не оформлено, поэтому мы это определяем, соответственно, как среднюю вероятность. Ну и, соответственно, варианты реагирования. Здесь, скажем, такая вот приведена матрица. У нас эта презентация она будет обязательно в доступе. Мы отправим всем, кто у нас присутствует, мы это выложим в телеграм-канале, то есть вы с этой матрицей можете потом еще самостоятельно поиграть и посмотреть, что для вас может быть применимо там и что нет. То есть, допустим, да, ну вот объявят 31 декабря выходным днем, ну и ладно, я, например, не знаю, просто передам этот риск в ректора, допустим, это будет их головной болью. Тоже вариант реагирования вполне нормально. Но, скажем... Так, вот применительно к тому, что вы делаете, очень такое полезное упражнение, и я думаю, что ну, как бы если понадобится, тоже потом в дальнейшем мы можем поговорить об этом попозже, чуть-чуть. Возвращаясь к вопросам заявки про участников и партнеров. Соответственно, как я говорила, что команда, она может быть, она может не быть, и заявка может быть как командная, так и индивидуальной. Если вы заявляете членов команды, то обязательно приложить согласие от членов команды на участие в проекте. Согласие оформляется в свободной форме, никакого шаблона мы не предоставляем, он и не нужен. да? Это просто человек там, от руки или на компьютере пишет, что да, я согласен там, в случае победы принять участие в таком-то проекте, ставить свою дату и подпись. Соответственно, вы в заявке пишете, что это за человек, почему он вам в проекте важен и, соответственно, какая у него роль и функции. Да? То есть, не знаю, допустим, вам нужен СММщик или вам нужен таргетолог, и у вас кто-то будет эту функцию выполнять. И здесь тоже есть такой момент, что, во-первых, эти люди, они могут быть не из вашего университета. Команду вы набираете так, как вы считаете нужным, потому что вы руководитель и вы полностью под себя формируете этот блок, и к членам команды нет такого требования, чтобы они были преподавателями очной формы магистратуры. Соответственно, там, я не знаю, хотите кого-то из аспирантов взять себе в помощь, имейте полное на это право. Так, хотите коллег из э, соседних вузов там или из любых других университетов, абсолютно как бы... Здесь нет никаких ограничений. Под партнерами мы подразумеваем партнерские организации для сетевых и партнерских магистрских программ. Обязательно для сетевой программы. Здесь мы говорим о том, что создаваемые образования. То есть мы программу считаем сетевой, если этот образовательный продукт он используется во всех вузах участников сети. Да, и здесь уже естественно, что партнером будет выступать или университет, или, допустим, научно-исследовательский институт. Для партнерских программ это может быть организация работодатель, допустим, это может быть некоммерческая организация, если у вас проект социальной направленности там, и так далее и тому подобное. Да, но здесь уже мы ожидаем, что письмо подтверждения от организации эм, предоставляется на официальном бланке за подписью руководителя. Точно так же это согласие организации на участие в проекте. Ну, наверное, такая одна из самых интересных частей – это бюджет проекта. Ну, собственно, здесь мы... Уже немножко об этом поговорили. Еще раз огромная такая просьба внимательно отнестись. Во-первых, начнем с того, что к единицам. Вот здесь указаны рубли, здесь указаны нет тысячи. Поэтому, когда вы пишете, допустим, 250 рублей, то, ну, соответственно, вы у фонда запрашиваете сумму в 250 рублей. И такая заявка, ну, в лучшем случае, она вернется на доработку, потому что, естественно, у вас тогда вот эта сумма, она войдет и в договор гранта, там, и так далее, и тому подобное. То есть здесь мы ставим рубли, и это важно. И очень важно соблюдать тоже, вот ну, скажем, такую вот структуру таблицы. Да? То есть у нас первый столбец – это статья расходов. Второй столбец – это запрашиваемые средства со стороны фонда. третье это софинансирование, это средства из прочих источников. И четвертый – это сумма общая сумма по данной статье. То есть я сейчас, может быть, говорю такие немножко… Забавные для кого-то вещи, но вы не поверите, что как только мы приступаем к проверке заявок на соответствие по формальным критериям, сколько заявок у нас возвращается на доработку только потому, что посчитали рубли, а не тысячи рублей. Как-то сместились вот эти колонки визуально, и вместо пояснения к тому, а что же такое, вот в этой статье зашито, ставят какие-то цифры, и вообще тогда непонятно, к чему это относится, то есть вот лучше, ну как бы сразу максимально все корректно и культурно сделать. Что касается сфинансирования, это не является обязательным требованием, то есть, если оно есть, оно есть. Это может быть со стороны университета, это может быть со стороны, допустим, партнерской, как раз-таки, организации работодателя и так далее. То есть мы специально это не запрашиваем, ну, и это никак документально не подтверждается, вы за это потом не отчитываетесь. Но, тем не менее, все-таки это. Скажем так, в проектной деятельности очень часто это признак действительно серьезности намерений другой стороны, если хотя бы там организация работодателя вкладывается не финансами, но они говорят, да, у нас есть вот как раз таки те лабораторные комплексы, которые вам нужны для разработки продукты, мы готовы вам их предоставить. Да? Допустим, некоммерческая организация говорит, да, нам очень нравится вот этот вот курс по социальному проектированию, который вы хотите внедрить, и мы готовы там, допустим, нашим временем вложиться в разработку этого курса, это тоже может быть считаться как софинансирование. Комментарии тоже мы упросим максимально подробно эти комментарии прописывать, просто потому что эксперт, который читает вашу заявку, он должен понимать, насколько, во-первых, эти средства, которые вы запрашиваете, они релевантны тому продукту, который вы разрабатываете, и насколько, скажем, все запрашиваемые средства могут покрыть те мероприятия проекты, которые, о которых вы говорите потому что иногда бывает так что бюджет он может быть как избыточным так и то есть он может быть там дефицитным и профицитным условно говоря то есть иногда может быть так что я не знаю планов громадио и все прекрасно совершенно расписано вот в содержательной части заявки, членами команды это не обеспечено, собственные компетенции руководителя проекта не показаны и в бюджете нет вообще средств, не заложено на вот какую-то там часть деятельности. Вот это тоже ну, как бы тот момент, на который мы рекомендуем обратить внимание. Ну и соответственно дальше да, можно посмотреть, то есть там длинный совершенно такой список, это тоже маленький такой кусочек из самого бюджета. Что касается документов, которые ожидается, что они будут приложены к заявке. Да, и я вначале, по-моему, не сказала, но, в принципе, как проводится экспертиза всех поступивших на конкурс заявок. Все заявки, которые поступают, сначала проходят проверку на соответствие формальным критериям. И здесь мы смотрим, что все вот содержательные поля заявки, они достаточно оригинальные, в том плане, что требования к оригинальности не менее 80%. Это означает: опять-таки, если есть будут какие-то ссылки на ваши собственные статьи, на ваши собственные публикации, мы не считаем это плагиатом, и мы это исключаем из вот этой вот базы расчетной, через которую мы проверяем. Но иногда бывали тоже такие случаи, к сожалению, когда, например, преподаватели из одного университета брали просто описание программы на сайте совершенно другого университета и вставляли это в свою заявку, как, допустим, там, обоснование соответствия косом стандартам и так далее. Вот это уже плагиат. Да, потому что то, что находится в открытом доступе, это совершенно еще не означает, что это можно прийти, взять, не закавычить, не зацитировать и положить себе в заявку. Точно так же... У нас, наверное, с преподавателями было меньше проблем на эту тему, но со студентами у нас просто второй год такие случаи возникают периодически. Это когда берутся какие-то части заявки от победителей прошлых лет. Поэтому тоже это совершенно вот не то, что там я уверена, не то, что вы собираетесь делать, но на всякий случай мы говорим, что тоже у нас есть база данных всех заявок прошлых лет. Поэтому вот такие как бы партнерские какие-то заимствования. Лучше не делать, потому что это тоже приводит к бану на участие в программах фонда на два года. Вот. И, соответственно, проверка на соответственно, формальным критериям, это помимо плагиата, это еще и мы смотрим документы, которые вы приложили к заявке. Соответственно, мы смотрим на то, что справка о преподавании в научных магистерских магистрских программах, она фиксирует вот этот факт преподавания. Если, допустим, случается так, что у вас ВУЗ выдает справку по определенным совершенно шаблонам. И там невозможно вписать, что вы являетесь преподавателем научно-магистрской программы. Есть еще второй документ, это сопроводительное письмо о поддержке проекта со стороны университета. И вот в этом письме тогда можно просто указать, что да, такой я рекомендую там такого-то, такого-то, который является там преподавателем вот такой-то дисциплины на таком-то курсе у магистрантов очной формы. Вот сейчас, в данный конкретный момент, и нас это не устроит. Соответственно, предварительное участие э, членов команды, если у вас они подразумеваются, и согласие партнеров, если они у вас подразумеваются. Ну и тексты публикации тоже, если они у вас есть, которые относится к э, продукту, тоже рекомендуем это приложить. Вот когда мы говорили о том, что есть такая часть, как аннотация э, проекта, Соответственно, вот в прошлом году, внимательно послушав такие все пожелания, которые могут быть, мы запустили, вернее не мы, там, да а фонд Потанина запустил такой цифровой продукт, где на карте собраны все, проекты победителей прошлого года. И на этой карте можно посмотреть и отсортировать по номинации, вот здесь работает поиск, по университету и по направлению. То есть вы можете там ввести любую графу в поиске. И я вот единственное, что сейчас, к сожалению, мне кажется, что когда дизайнер проводил улучшайзинг, он, собственно, Ссылку-то на вот этот вот сам продукт, он и... Убрал, поэтому тоже это остается за нами. Но, собственно, э, здесь вы э, вот, вот эти вот аннотации краткие, они и э, размещены. Поэтому, соответственно, если вам интересно посмотреть, допустим, кто из вашего университета победил, или, допустим, кто победил по вашей теме, по вашему направлению из 75 вузов участников, то э, кажется, что это такой вот очень хороший, полезный ресурс, который может быть... Э, вам в качестве какого-то референсного значения э, использоваться. Ну и вот э, как бы наши контакты, если вы вдруг еще не знаете, то у нас действует телеграм-канал, и, пожалуйста, там да, можно э, просто подписываться, следить за новостями, за обновлениями и приходить задавать абсолютно любые вопросы, которые вы э, посчитаете нужным. Э, и наша контактная почта и телефон, пожалуйста, обращайтесь.